«Путь к радости!» И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему «Где ты?» Бытие 3.9 «Где ты? Где ты?» — любовь прокричала «На рассвете в Эдемском саду!» Но невеста на призы молчала, и молчание вещало беду. В сокровенное место их встречи верность слову храня, он пришел. Но не ответные речи, там невесту жених не нашел никогда не постигнет наш разум и никто не получит ответ сколько скорби обрушилось сразу как мучителен был тот рассвет Слово лжи нашептал враг невестия и обманом увлек за собой но жених не приемлет нечестья и за счастье выходит на бой зла пороков греховную свору враг обрушил под яростный бой, Но он властно подверг их позору И омыл ее кровью святой. Светлым будет венчальное платье, Не напрасно жених пострадал, Он во имя любви на распятие». Крови сердца по капле отдал, Не разрушить священного брака. Будет вечеря, радость небес, Он расторгузы смерти и мрака, Принял славу и в славе. Воскрес! К новой жизни его воскресила, Чтоб с невестою встретиться вновь. Божья чудная дивная сила, Божья вечная сила, любовь!